Владимир Егорович, подскажите, вот в связи с ситуацией погодой, нынешней погодой, жарой, вот этой температурой, как вот проис, происходит объединение маток? Вот вы в роликах везде описывали, что это объединение происходит при минимальной температуре. То есть желательно там при минус 10 открываете крышку, то есть семья остывает полностью две, и только потом, когда они уже остыли, успокоились, потом... Уже соединяете, объединяете. Вот э, как э, при такой погоде вот э, вот это все, вот этот технология, вот это все происходит. Спасибо. Пожалуйста, не забывайте говорить, откуда вы. чтобы Можно было как-то среагировать географически, что за климат у вас и когда э, будет такая возможность. Ну, прежде всего, конечно же, осень сейчас, октябрь месяц у нас на той неделе плюс 25, ни единого дождя, я в ролике вчера показывал, 3 месяца, поллета и осени уже проходит. Придет температура для объединения, а тем более, я так понял, вы говорите про объединение напрямую. Напрямую там должна быть, должен быть жесткий температурный режим. Там плюс 5 и ниже, когда открываешь семью, та, что будет внизу, и на нее ставить семью, рядом стоящую, сверху. То есть соединение примирение пчел напрямую, без пленки, без предварительных механизмов и мероприятий примирения. Если вы будете объединять по более теплой погоде, от 20 октября, вот наш регион, там уже пойдет дневные плюс 18, 15, 12, ночные плюс 4, вот в этот период уже можно объединять две семьи, планируемые для общей зимовки на будущее, через пленку. Через пленку происходит плавное объединение. Можно при плюс 10 и даже выше. Вечером небольшой уголок отворачиваются пленки. И они между собой обмениваются запахом. Затем пленку постепенно отворачивают побольше. И в течение недели снимается полностью. Это один случай. Температура плюс 10 и ниже. Для того, чтобы можно было сохранить двух маток условия матки должны быть в изоляторах и в изоляторах максимальное количество свиты это серьезный фактор такой, который будет играть решающую роль для сохранности обеих маток в общем зимующем клубе если вы будете объединять напрямую без пленки там температурный режим, я говорю, еще жестче Плюс 5 и до нуля. Когда клуб пчелы сбивается в конце дня уже на сумерках в улочке, опускается, тогда вы ставите наверх вторую семью, и они за счет общего тепла друг к другу корками клуба сближаются и постепенно объединяются за ночь. Так что температура еще нужная будет впереди. И я думаю, ну, говорите, какой это регион. Если так сейчас аналоги провести по своему региону, то у меня это будет в конце октября. Может, даже в начале ноября. В общем, понятно, да? Если нет, уточните еще какие-то нюансы. Спасибо, понятно. Владимир Георгиевич, здравствуйте, Владимир, Тамбовская область. Ну, у нас днем плюс 15-17 градусов, ночью плюс 7, плюс 8. У меня случилась следующая ситуация. Все матки были закрыты в изоляторах, но одна каким-то образом из изолятора выбралась и насеяла рамки расплода. Расплод печатный уже был. Здесь моя, по всей видимости, вина. Надо было раньше просто посмотреть. Вот. Я искал матку, чтобы закрыть ее, но не смог найти. Я искал ее два дня. Вчера и сегодня. А поскольку матку я не нашел ни вчера, ни сегодня, я решил эти две семьи соединить, соединить через пленку, как вы и говорили. Значит, Ольги у меня рутовские, и сейчас все, все семьи стоят на двух корпусах. Значит, правильно я сделал или нет? Уточните, пожалуйста, ситуацию по семье с расплодом и ту семью, которую вы присоединили. Там матка в изоляторе, вторая семья. Ну, тут, где вы матку не нашли, понятно, она где-то где гуляет. Если вы объединяете с изолятором матку и без изолятора, в свободном перемещении, ту, которую в изоляторе, бросят рано или поздно. У меня все матки в изоляторе, кроме вот этой семьи. Вот. Но я не знаю, я не смог ее найти. Я перетряс э, все гнездо дважды. Вчера перетрясал и сегодня перетрясал. Через, перетрясал через ганимановскую решетку. Матки я не нашел. Значит, там, кроме печатного расплода, были еще несколько маточников заложены. Ну, в общей сложности штук, наверное, 10. Но еще не были они запечатаны. Я понял так, что матка отсутствует. В таком случае вам нужно удалить маточники, потому что вряд ли уже, если они и выйдут, то увенчается, конечно, их судьба обгулом уже не та температура. Значит, удаляйте все маточники и объединяете эту семью с маткой, в которую с той семьей, которую вы будете, ну, планируете, подсоединить с маткой в изоляторе. Но удалите маточники, потому что выйдет молодая матка, и может там какие-то проблемы будут нежелательные. Она будет будоражить семью, там в изоляторе плодная нормальная. А это будет бегать. Бывает очень часто, когда матка выходит, вот с веща тянут, матку в изолятор посадили, потянули с веща, очень поздно, когда садят. Старую бросают, или там каким-то образом, может быть, у них вражда была молодая, проникла через этот изолятор, расправилась со старой маткой, хотя больше всего, что бросают. И молодая не обгуливается, и плодная пропала в изоляторе. Поэтому, скорее всего, матки у вас нет, раз маточники, значит, уничтожьте все маточники и объединяйте во имя сохранения матки в изоляторе во второй семье присоединенной. Маточники я все удалил. Также я убрал расплод из гнезда. Ее там всего полураки. Зачем он мне нужен, если у нас через неделю температура будет 10-12 градусов? Они там даже облететься не успеют. Все правильно вы сделали. Спасибо. Владимир Юрьевич, там я запрос дал, подключите меня, потом пообщаемся, не сегодня. Добрый вечер, канал. Владимир Владимирович, подскажите, как приобрести вашу книгу в России? Коллеги спрашивают. Звоните, пожалуйста. Там есть на канале телефон Князевой Натальи. Варианты и в печатном издании, и в электронном варианте. Так что есть и так, и так возможность получить. Звоните или напишите ей в личку там на электронку, и она поможет вам приобрести. Принято, спасибо. Доброго вечера всем. Виктор на связи. У меня такая информация, такого предупредительного характера. Многие мои знакомые обрабатывали свои семьи саботоксом, тактиком, бипином, методом пролива улочек. Ну, бутылка литровая, полтора литровая. Возьмем дырочку, пробочки сделали, и на глаз так проливом. И многие-многие даже потеряли семьи при этой обработке. А те, которые не осыпались полностью семьи, ну, очень-очень ослабли. Какие причины могут быть? Это, во-первых, и некачественный продукт, поделки а самое главное это температурный режим при нашей температуре плюс 20 обрабатывать это крайне-крайне опасно и ну, такие вот неприятные косяки на конец сезона у знакомых повылазили прошли весь сезон по травы все выдержали а получается сами себе Сделали не очень хорошо. Такая информация. Лучше еще немножечко подождать до похолодания. Потом уже, если есть такая потребность, обработать семьи. Спасибо. Да, Витек, сочувствую коллегам твоим. Печальная ситуация. Еще при жизни Петра Яковлевича Хмары, он всегда предостерегал от приобретения фальсификатов гуляла и в те э, далекие времена, еще и в советские, я помню, попадали мы на, эту, на эти грабли. Так вот он говорит, если вы взяли препарат, начинается у вас обработка от клеща. Приобрели вы, э, тактик был уже тогда метрас, бипин, возьмите, пожертвуйте одной ампулой. Обработайте, ну... Насколько хватит у вас э, хладнокровия? Две-три семьи. И все. С условием того, что препараты были приобретены одни и те же в одном месте. Пожертвуйте одной ампулы на двух-трех семьях. Узнайте ситуацию. Ну, как завтра послезавтра поведут пчелосемьи после обработки. Потому что я в прошлом году или позапрошлом парень точно так же, ну, я не знаю, с дрожащим голосом констатировал гибель семей от чавелевой кислоты. Казалось бы, ну, ну, безобидный вообще пищевой продукт. Но уже при создании, то есть при разведении он дал какой-то розоватый оттенок. Обработал семьи и все семьи полегли. Вот так тоже прошел сезон. Все, после минуя эти протравы, никакущий сезон по... по медосбору, и на выходе вот такая вот беда. Поэтому ну то, что температурный фактор, да. Не знаю, насколько, насколько он сыграл злую шутку. В сторону усугубления в плане вот потери может температурный режим, а может сам по себе и препарат. Поэтому не любая, любой препарат, если вы взяли, обязательно проверьте, пожертвуйте какой-то там дозой определенной на небольшом количестве семей. Потому что, ну, обидно, конечно, обидно до слез, и я не знаю, как вот ребята себя чувствуют после этого. Может быть, и температура сыграла, и фальсификат. Сочувствую. Так, коллеги, если исчерпали вопросы на сегодняшний день, значит, будем прощаться до следующей субботы. Слушай, есть еще кто? Если нет, значит, скажем друг другу до свидания и до следующей сделай рации через неделю. Владимир Егорович, а в следующую субботу я видел там в Полтаве конференция, и Ваша заявочка как участника тоже там присутствует, маточное молочко. Вы планируете ехать или еще вопрос под, под вопросом это конференции? Спасибо. Ну, я не знаю, да, приглашение получил. Откланялся, что не буду чисто. Объяснил вчера почему. Потому что я в контакте с внуками, недавно попал под раздачу непонятно чего. Может какая-то была форма этого ковида. Не стоит эти риски. Хотелось бы пообщаться, конечно, но вряд ли. Вряд ли это будет. Если еще разрешать им вообще и собираться. Потому что я слышу, вот по Днепру уже отказались, тоже планировали встречу, по, еще по какому-то городу. Не думаю, что разумно. Сейчас вот как-то ну, нужно, нужно переждать. Есть форматы общения. Зелла, вот пожалуйста, вот по WhatsApp я общался с Союзом пчеловодов. Ну, как-то включить благоразумие и не поменьше этих поменьше этого голого оптимизма до поры до времени так, слушаем еще дальше что мы по пчеловодству будем обсуждать, есть вопросы какие Владимир Егорыч, Миллерова Ростовская область, Николай зовут а скажите пожалуйста, вот я сегодня смотрел ваше видео, подписан на ваш канал да и там у вас увидел вы открывали ули увидел изолятор хмары новые они у вас в свободной продажи продаются или нет а то я как-то вот поделал в этом году на весну да а мне все матки попролазили ну как я на весну чтобы на медосбор на акацию а мне все матки назад повылазили ни одного из ну, нету, не найду решеток таких разделительных, чтобы качественных. Вот взял весной, да, да, и сейчас вот взял сверло, померил. Одна нормальная ячейка, вторая слабее, третья вообще телепается в нем сверло. Не найдешь и решеток разделительных хороших. А вас, смотрю, новые, наверное, у вас свободные продажи они, да? Изоляторы хмары изготавливаются на заводе приборостроения в Киеве. Калиброванные отверстия 4 и 1, по-моему. Это то пространство, через которое пчела проходит, а матка не проходит. Я их еще приобретал лет 15 назад в достаточном количестве, а сейчас... Из этого широкоформатного изолятора я делаю любые вариации, какие только. Ну, я, я постоянно в постоянных экспериментах, поэтому использую чисто вот этот вот, будем говорить, промышленный вариант изолятора хмары широкоформатный, а из него уже вырезаю модули, треугольники, там, косынки разные и так далее. Что касается вашего случая самодельного изолятора. Да, выполняют, вот особенно Европа, они хорошо сидят на этой теме, но транспортировка, понятно, что туда из Украины этих изоляторов Мары ну, затруднена, а бывает, что и невозможно. Поэтому изготавливают сами, в частности, Польша пленочный. Тоненький. Ну, поняли, вы, о каком это идет э, изоля... какой разделительной решетке, идет речь. Тоненькая, пленочная. Она, конечно же, неудобна в плане того, что широкоформатный вы вариант не сделаете. Там нужно ребра жесткости изнутри очень много, и пробивать степлером. Потому что живой, понятно, там сразу же пчела прикрепляет его где-то воском к рамке боковой и все, и его разворачивают эти сами ячейки и матка может выскочить. Поэтому делают небольшие по формату, вот, типа Г-образные, как изоляторы модули я показываю. Хорошие ребра жесткости внутри, но чем хорош этот, эта разделительная решетка, тем, что там... Штамповка именно та по отверстию, которая нужна для преследуемой цели. 4 и 1. Матка не проходит. А вот эти неудобства, что касается э, живости его, такой он, слабенький этот изолятор при изготовлении. ну Это решается с помощью ребер жесткости именно изнутри. Толщина 10 миллиметров внутреннее. Значит, ваша задача какая? 4,1 взять за основу размер и подобрать завод-изготовитель какой-то вот на ярмарках, я не знаю, делась в магазине. Постоянно говорим, и часто ее миссия этой решетки – не пустить матку вверх в медовый отсек. Там бывает до 4,5 размер. Как раз размер брюшка, при котором матка запросто проникает через него. Не брюшком, грудкой, не проходит грудкой именно матка. У нее 4,5 размер, не брюшком. И вот эти разделительные решетки, матка туда не стремится пройти, даже если и 4,5. Она не напрягается, она, у нее есть гнездо гнездо, рабочее место, предостаточно расплод. Она попробовала там раз-два в эту решетку, не получилось, она опускается вниз, спокойно работает и все. Если мы матку помещаем в изолятор без сотовый, обратите внимание, матка постоянно ищет место, где бы ей выскочить. И она его находит. Хорошо, если она выскочит. Бывает, что там застряет и погибает. Поэтому, конечно же, кто самодельно, ну, сам будет делать изоляторы, ищите качественную разделительную решетку. Они бывают разные, просто нужно попасть на нее. Или же закажите Галине Федоровне хмаре, жене покойного Петра Яковлевича в Киев. Она вам вышлет, она высылает в любую точку земного шара. Телефон, при желании, я, если нужно, я затем продиктую. Там, по-моему, есть предостаточно. И даже даже у меня на канале есть и телефон по изоляторам. Так, слушаем дальше вопрос. Добрый вечер, канал. Владимир Егорович, поделитесь, пожалуйста, рецептом. Счавелевые кислоты, как вы разводите, добавляете ли вы сахар и какой процент щавельки на литр воды? Спасибо. Использую водный раствор щавелевой кислоты, ну, где-то 2,5%. От двух до трех. 850 на литр воды, то есть 20-граммовый пакетик порошка на 850-900 грамм воды. Это получается не двухпроцентный, а чуть покруче. По и поливаю как Бипином по улочкам струйкой. Росинку настраиваю на струйку и поливаю из расчета где-то точно так же, как и Бипина миллилитров по 10. И вся хитрость. То есть без сахаровы да, да, забыл. Думаю, хотел догонку сказать, уже вы подключились без сахара, конечно, я не вижу этого смысла. Лет 7 назад. Мне вот сейчас дебаты, кстати, идут по по сахару. Лет 5-7 назад. Я впервые из Германии от коллег услышал эту рецептуру щавельо кислота и добавляется то есть водный раствор, но сладкий. Причем сладкий довольно-таки концентрирован, как бы не один-один. И, один. и тогда я слышал это, ну, спрашивая, зачем именно сладкий, да еще и конце осени и под зиму, а то и зимой. Для того, чтобы пчела, слизывая это, этот раствор, Попадал он в гемолимфу, оттуда крещ питаясь гемолимфой и, и потребляя водорастворимые растворимые кристаллы кислоты погибал. Тогда это было именно так. Вот мне преподнесли, что в гемолимфу направляют щавельную кислоту благодаря раствору сахарному, то есть сиропу. Сейчас уже говорят, что сахарный сироп, то есть щавельную кислоту на э, сахарном сиропе, Разводят для того, чтобы залипало, то есть прилипало, присыхало это, этот раствор внутри гнезда, на рамках, на брусках и дольше держался. Но я не знаю, насколько это... Просто мое мнение. Вы любой... Даже кавказянка берет сахариса с 4%. Ну, карпатянка чуть покруче, там 12-16%. Небольшая сладость, как основа, в которой будет разводиться чайная кислота, пчела ее возьмет в зобик, слижет эту сладость, и она попадет вовнутрь. Успеет она, она там прилипнуть, не успеет. Вот у меня рецептура, я обрабатываю от назематоза КС-81, мешаю сиропом только и поливай по улочкам, по пчелам. Для чего? Для того, чтобы они сразу друг друга обрезали и попала эта касса, то есть горечь, попала в среднюю кишку и в эпителиях средней кишки, там где размножается аназема Апис, она блокировала ее размножение, хотя бы временно. То есть 5-кратная обработка через три дня осенью, если нет возможности закармливать сахарным сиропом. Потому что назематоз это серьезно сейчас, и там где много ападии, то есть лучше всего зимовать на хотя бы частично, на сахарном сиропе, чтобы избавиться от этой болезни. Если возможности такой нет, значит, как и альтернатива обрабатывать пчел вот где-то по 100 мл на семью вот таким вот раствором, сладким раствором с добавлением к 81 или, ну, у меня это 50 грамм сухой, э, в сухом виде, 50 грамм полыни на 20 литров сиропа, один к одному они его сразу слизывают. Для чего на сахарной основе делается этот препарат? Для того, чтобы они сразу его слизали. Поэтому щавелю кислоту, когда подмешивают в сладкий раствор, я не знаю, когда, и тем более это небольшим количеством обрабатывается, но пчелы сразу его слижут. Оно не спеет там, не засохнуть ничего. В, сладко, в сладости разведи ты хоть гихлохоз, хоть и я не знаю, мышьяк, пчела, сладость сразу будет слизывать, чтобы открытого нектара, открытого меда, там не было ули, особенно вот этот безяточный период, когда воровство, конец сезона. Поэтому я использую только водный раствор. Потому что логически, моя логика как-то не, вот не, не хватает ее, и не дружит с вот этой рецептурой. Мешать ее на, на сахарной основе. Спасибо. Да, спасибо большое. Добрый вечер. Владимир Георгиевич, вопрос такой, Сергей Подмосковье. Корпус десятирамочный до дановский. Меня интересует вот матка в изоляторе в однорамочном. Две-три матки, ну, то есть два-три изолятора в зиму. Это как бы жизненно, жизненно как бы способный вариант или нет, подскажите? На сегодняшний день, если вы планируете перезимовать, ну будете пытаться перезимовать две матки в одном зимующем клубе, значит на сегодняшний день самый такой жизнеспособный вариант это каждая матка в своем автономном изоляторе через медовую рамку в своих улочках, чтобы господство феромона было непосредственно в автономии. Как два государства. В одной улочке, я вот сейчас пробиваю эту тему на протяжении, наверное, уже лет пять. Изолятор-модуль. Очень капризная ситуация в одной улочке зимовать две матки. Даже если они изначально были, стояли, вот как положено, я показывал вчера ролик, и там вот видно было, два изолятора через медовую рамку, пока еще тепло, они стоят, ну, без проблем. Затем, при понижении температуры, я их стыкую в модуль. Ну, там, если обращали внимание, из широкоформатного изолятора Ахмары вырезаю по диагонали косынку делаю. Потом в этом треугольнике, в этой косынке вырезаю еще треугольник. То есть, для чего это делается? Для того, чтобы обе матки, находясь в одной улочке зимой, были примерно в одном температурном режиме. Если одна из маток попадает в более прохладную зону, то ее могут бросить, потому что ее феромон будет восприниматься слабее. Матка есть, они ее ощущают хорошо, так, которая в более э, температурной зоне высокой. И все, и ту матку, они ее не убивают, они просто ее бросают э, кормить, и все. Поэтому старайтесь, особенно если практики большой нет, и хотите перезимовать, планируйте две матки, то значит делайте каждую матку, помещайте в свой изолятор, но они предварительно должны быть, каждой в своей семье, расплодов же нет, объединяйте по температуре, такой подходящей, о которой я пишу, плюс 10 и ниже, и затем в общий, формируете уже по окончательной сборке общий клуб и два изолятора через медовую рамку. Если у вас есть из матки в нуклеусах, это может объединить слабую семейку к сильной. Понятно, там есть хотя бы две рамки пчелы, и вы присоединяете на общих этих правилах, о которых я постоянно говорю. Но есть матки в нуклеусах. Матки из нуклеусов И сначала извлекаются, то есть помещаются в клеточку пересылочную. Из сильной семьи берется две рамки пчелы, формируется мини-отводок. Он через сутки осиротел, подсаживается туда матка из нуклеусов в пересылочной клеточке. Они ее принимают, затем вы через 2-3 дня помещаете ее в изолятор – и подсоединяйте уже к этой семье, то есть возвращайте эти две рамки пчелы в эту семью, но уже с подсаженной, с подселением матки из нуклеуса. Все это работает, но старайтесь пока не, не городить вот это три, 4, пять маток в одну семью. Есть возможность зимовать и присоединить в конце сезона слабый отводок, подселить к матке, к сильной семье. Или есть остался банк маток в виде нуклеусов, микронуклеусов, там, где свитая матка, формируется искусственно отводок от сильной семьи на двух рамках, подсаживается. Ну, я об этом вам сказал, так что все работает, все давно уже обкатано. Было бы желание вам практически освоить.